Здравствуйте, с вами Руслан Нагорнюк из Школа Боя Урай. В этом видеоуроке мы покажем вторую часть продолжение нашей темы шестерня. Это контрдействие, это защита, уклоны, блоки. Что такое шестерня? Немножечко теория. Принцип защиты в том, чтобы вот если взять вот руки как шестерня, они вот двигаются вот таким образом. Если одна шестерня будет двигаться на другую, то есть они ну, это не естественно. То есть по ходу. Что это значит? Если удар летит на вас по кругу, нет смысла двигаться на удар. Вы должны как бы, уходить по ходу движения удара, чтобы не нарваться на сильный удар. Также удар летит отсюда, уклон и а, контрдействие. Вот таким образом такая теория этого урока. Суть упражнения. Партнер будет наносить мне удары по горизонту слева-справа. Также снизу сверху. То есть я должен двигаться, вот если э, принцип шествия, делаешь движение, да, вот раз, вот таким образом я двигаюсь, да, вот сюда двигаюсь. Теперь вертикальная такая, как бы шестереночка. Да, вот, вот так могу двигаться. Да, и сверху вот так. Зачем это нужно? Чтобы когда делать удар, чтобы мне не идти на удар. А как наоборот пошел до удара, я, я ухожу и тогда могу наносить контрдействие. Также снизу где-то удар я немножечко приподнимаюсь и отдаю да сверху немножечко, да. То есть, как бы корпус максимально будет гасить да Соответственно, одна рука немножечко как бы видит удар, вторая будет уже отдавать потом. Можно удар наносить, делая еще лучше да. Можно даже через спину наносить, это наносит сюда. И можно сразу же вот так наносить. Итак, начинается работа медленно. Поехали. Мы стоим на месте и начинаем работать. Корпус максимально работает, ноги э, на месте. Ну, можно иногда менять ноги местами. Поехали. Следующее упражнение, я нахожу серия ударов руками. Мой партнер максимально старается уйти, погасить удар вот этим, как бы маятником. Поехали. Следующее упражнение, это набор технических действий ногами. Мой партнер атакует меня только по ногам. А, всякие круговые удары. А я уже контрдействую по принципу шествия. Какие есть технические наборы у нас? Внутренний удар пошел, Я ногу, ногу убираю и также отдаю. Или в бедро, или в голень. То есть убрать этой же ногой отдать. Поехали. Да. Меняем точки. Раз, раз. И мы по очереди работаем. Два вон, два я. Начинаем. Следующее движение я уже наношу удар не внутреннюю часть, а внешнюю часть или сюда, или сюда. Мой партнер также применяет, убирает ногу и отдает. Хорошо. Партнер такой внутренний удар я уже непосредственно четко как действительно шествие не двигаюсь не пошел убираю эту ногу по ходу его удара и отдаю следующий четвертый уже удар партнер атакует внешнюю сторону я ногу по ходу убираю и отсюда отдаем. Отдавать можно в любую часть. Бедро, в корпус, богу, как угодно. он. Следующее упражнение. Рабочее название Капуэра. То есть мы атакуем сейчас раз я бью, раз партнерами бьет ногами. Прямые, круговые, сейчас не акцентированные, мы просто как бы ведем ногу, чтобы партнер правильно начал двигаться и, соответственно, сразу вкручиваться в контрдействие. Это такая себе как, тоже как разминка, как вот игра на то, чтобы тело научилось чувствовать правильное движение на контрдействии скручиваясь локтем. Да, раз. И отсюда уже идет, идет контрдействие. Можно через спину, а можно делать короткое да, этой ногой. То есть тоже такая короткая и более длинная. Если же я, например, провоцирую больше вниз, я могу делать вот такой еще сбив. Летит удар ноги, да, я могу еще так сбить, но обязательно эта рука рассчитывает на то, что удар может... И в голову полетить поэтому как бы я это должен рассчитывать соответственно сбим и внутрь действия или да, вот. так или так ну и отработка следующая один удар мой прямой один партнер ну, и разные варианты э -э, скрутки вот этой шасси. Первые очки этого матча забил китайский боец. как бы определяет, куда двигаться. она определяет и направление движения. три уровня ноги корпус голова круговые удары но здесь очень важно двигаемся как будто это у нас идет такой технический бой как будто спальник четко по очереди один раз я ударю стараюсь попасть один раз партнер бьет свободная атака ногами прямые удары круговые по ногам по корпусу по голове но только один удар контрдействие потом мой партнер один удар мое контрдействие так получили вбивать как в горизонтальной плоскости вот, так и в То есть э, если партнер меня так, руками, да, я вот себе раз и сразу же корпус немножко уходит, скручивается, а нога сразу же атакует я атакую партнера или руками, или ногами, или вообще делают там атака руки-ноги. Его задача правильно смещаясь, контрдействовать. По очереди одна атака моя, одна атака партнера. Напомню, что стараемся двигаться, как будто это такой технический бой. Если партнер бьет ногой круговый уголок, да, я начинаю двигаться в эту сторону. Как надо. Надо двигаться по ходу удара с контрдействием. Это первое. Встречное движение. Вторая ошибка. После мой партнер снова бьет. Я сделал правильное движение, но не сделал контрдействие. Или не достал его это, это вторая ошибка. Третья ошибка. Начинаете отрабатывать очень быстро и не успеваете, не получается контрдействовать. Техника не заходит и как бы вот понимаете, что это вроде как и не ваш. Но здесь вся фишка в том, что надо начинать двигаться так, с такой скоростью, чтобы у вас получалось. А потом потихонечку увеличивая скорость. Эта техника сможет вам обеспечить очень быструю контр-атаку. И что самое важное, что... Ваши контрадействия, ваши уклоны будут максимально безопасны для вас. Потому что вы будете как, ну, и правильно двигаться по ходу удара движения вашего противника. это раз, и второе. Ну, если вы идеально владеете техникой, то все удары противника будут как будто проваливаться в какую-то а, пустоту, какую-то воду там или а, вакуум. Поэтому попробуйте аккуратненько, медленно начинайте работать и вы освоите хорошо эту технику. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Если вам видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Также, у кого есть желание, можете скачать наше приложение для тренировок, в котором разложена вся методика от первой тренировки до уровня профессионала. И всего вам хорошего. До встречи на новых уроках.